Восточный экономический форум, прошедший во Владивостоке, оказался местом судьбоносных для российского автопрома заявлений. И больше всего таких заявлений сделал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Так, в интервью РБК глава автогиганта рассказал, что компания продолжит работу над следующим поколением Гранты. В серию пойдут седан, универсал, а также некая продвинутая модель, то есть, скорее всего, кроссовер. Напомним, что новая Гранта была заложена на базе третьего Логана.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 По его словам, премьера долгожданного кроссовера Aurus комендант состоится 29 сентября на московской ВДНХ. Напомним, что технический комендант представляет собой платформу седана Senat, на которой выдрузили пятидверный кузов. Предполагается, что именно SUV станет самой продаваемой моделью под маркой Aurus.